Всем привет! С Вами Ирина. Сегодня хочу поделиться с Вами идеей, как сделать элегантный бантик из глиттерного фоамирана без шаблона. Для этого нужно взять лист фоамирана толщиной в 1 мм и нарезать из него 3 отрезка. один отрезок шириной в 10 мм и длиной 22 см. И еще два отрезка такой же длины, но ширина здесь 5 миллиметров. Еще нам понадобится серединка, у меня вот такая пряжка, как ее сделать, можете посмотреть по подсказке. И атласная лента. Шириной 2,5 см, а длина этого кусочка 12 сантиметров. Эту ленту я складывала втрое. Получилась ширина 9 мм. И она как раз хорошо вошла в эту пряжечку. Бантик я буду крепить на зажим для волос. Его длина 5,5 сантиметров. Еще понадобится клеевой пистолет. На широком отрезке я намечаю центр, а узкие отрезки я разделю пополам каждый. Получится у меня всего четыре отрезка. Теперь из этих коротких отрезков я сделаю детали в виде капельки. Наношу горячий клей и вот таким образом склеиваю концы деталей. Нужно поддержать до застывания клея. И получается вот такая капелька. Таким образом я заготавливаю все отрезки теперь по центру наношу клей и приклеиваю одну детальку острым концом к центру вот с одной стороны от центра и с другой стороны вторую деталь Вот получается такая восьмерочка. И теперь я это все перекрою свободными концами отрезка. Получается, что это капелька внутри петли. Теперь сверху приклею вторую пару капелек. Вот что уже получилось. Очень легко и воздушно. Теперь я приклею зажим. и закрою серединку лишний кусочек ленты я срежу а срез обработаю огнем. Все как обычно. Вот такой бантик получился у меня. И обязательно получится у вас. Я буду благодарна вам за комментарии, за лайки, если вам понравилась моя идея. И за подписку. С вами была Ирина. До новых встреч!